Пышная часть тела Дженнифер Лопес, которую она нередко показывает фанатам, застрахована на 1 миллиард долларов. Майкл Флетли, известный хореограф и танцор, звезда Lord of the Dance, застраховал свои ноги на 47 миллионов долларов. Кен Дотт застраховал свои передние зубы на 7,4 миллиона долларов. Голос Педро Альмадавар застрахован на 6 миллионов долларов. Киностудия XX век Fox застраховала ноги актрисы Бетти Грейбл на 1 миллион долларов каждую. Всемирно известный журналист и литературный критик Егон Рони застраховал свои органы вкуса на 400 тысяч долларов. Марв Хьюис, игрок национальной сборной Австралии по крикету, застраховал свои шикарные усы на 370 тысяч долларов. Комедийная команда Бат Эббот и Лу Кастелла застраховали себя на 250 тысяч долларов. Чемпион по ю-йо Харви Лофф застраховал свои руки на 150 тысяч долларов. Представитель музыкального направления «Скифл» Чак Макдэвид, который играет на стиральной доске, застраховал свои пальцы на 9300 долларов. «Слаще меда, мягче пуха. Отдохни!» – все шепчет в ухо. «Тот, кто будет с ней дружить, будет очень плохо жить».